Всем привет, с вами Алена, и сегодня я решила снять видео, что в моем чемодане. Вот он, чемоданчик, вот... И сегодня я уезжаю в Казань, через несколько часов мы поедем в Волгоград э, на вокзал, а потом э, с вокзала в 4 часа уезжаем в Казань. Будем ехать мы где-то сутки, там я сниму кучу видео, будем в Казани мы 3 дня, и потом в сутки обратно. У нас просто как бы каникулы, и эти все каникулы мы будем в Казани или в поезде. И да, напишите в комментариях, кто ездил в Казань и кто хочет поехать в Казань и понравилось ли там вам. Короче, вот такой чемоданчик. Мне пришлось открывать дополнительный отсек, потому что у меня здесь просто, если попытаться его закрыть, то он не будет застегиваться. Вот. вот такая проблемка. И взяла я не только его. Еще я взяла. Рюкзачок с кучей всяких вкусняшек. Здесь всяких вкусняшек больше, чем нормальной еды, которую можно поесть. Потому что я хочу есть вкусняшки. Я буду питаться только... Мне очень интересно знать, кто заметил то, что я подстриглась. Как бы кто заметил, напишите в комментариях. Мне очень интересно знать, вообще заметил ли кто-нибудь. Итак, давайте, наверное, начнем вот с этого чемодана. О, какой же он тяжелый. А, тут открываем пароль. Тут, чтобы открыть его. Блин, не той стороной. Сейчас я его открою. Все. Мой пароль. Я сейчас вам его покажу. Он там очень легко меняется. Ой. Вот. <серкут> <серкут> так. Приближай. да? И правильно ввела? Да, правильно вроде. Все. <свист> <свист> Наконец открываю его. <свист> Я что-то так долго затянула. Это все. Застегивается. И вот тут просто куча всякой одежды и всего, всего, всего что может пригодиться и может не пригодиться. Но надеюсь, что пригодится. Все, что тут может не пригодиться. А, первое, что я взяла, это я взяла Мартина. Просто я очень захотела его взять, потому что он такой милый. Вы смотрите, какой он. Вы гляньте, какой он классный. У -у -у -у. Я буду с ним спать в незнакомом месте. Это, кажется, мой... Купали на 2015 год. Ну, ничего. Дальше. Я взяла мини-камеру GoPro. Вот. И одела линзу. Такая вот линза. Могу ее вот сюда одеть. прикольно. О, гляньте, оно такое четко становится все. Следующее я взяла расческу. Ну, туалетная бумага, естественно. Это самый забываемый причинал из всего этого. Дальше я взяла такая вот эта штучка. Можно ее повесить на руку или на ногу. Я ее всегда на ногу вешаю, вот так вот вешаешь ее, типа. Вот, тут продеваешь. Я этот телефончик вот сюда попытаюсь посадить. Да, вот в этот кармашек он влазит. А вот в этот тогда я положу айфон. Сюда он влезет. Да, влез. Угу. Молодец. Так, а если сюда вот не ложить телефон, то можно там деньги положить. Ну, короче, не знаю там. Что кто хочет, то и ловит. все. Просто как бы нигде не забудешь, не, не потеряешь. Я теряла много сумок. Ну, как много? Всего лишь одну. Но все-таки там было много ценного, поэтому... Дальше, это вот э, Арифлейм, старенькая косметичка, да. Здесь у меня гора таблеток. Зачем она мне? А потому что, когда ездишь в какое-нибудь незнакомое место, то всегда надо запасаться таблетками, потому что... Может заболеть живот, ну или там тошнить может быть. Короче, надо всегда запасаться таблетками. Также я вот это вот взяла, это у меня брат погрыз, так что не обращайте внимания. Вот это таблетки Море, они от тошноты, но они у меня в сумочке лежат, в той маленькой. Вот, а так вот тут основные таблетки, в принципе, уголь, пацетам, парасамол, тут там. Ну, короче, вот это вот я все положила, вот и гремит. Потому что я уже лет 5, наверное, никуда не ездила, не говоря уже на о поезде. И как бы я не адаптирована к этому. Следующая косметичка это тут. Вот резинки, заколки. Вот резинку взяла такая новая, такая прикольная. Такую вот помадку. Чокер взяла. Это вот духи, мне бабушка дарила, такие вот духи, все роликом. вам так вкусно пахнут, прям вообще прикольно. Дальше я взяла крабика, три заколки, ой, одежда, что подходит, я всегда делаю разные. Э, вот такую помадку, как бы блеск для губ, она вообще не яркая, и ее почти не видно на губах, и, короче, она прикольная. Э, дальше я взяла гигиеническая помада клубничным. На самом дне тут вот у меня валяется вот такая помадка. Такая вот заколочка. Не знаю, пригодится она мне. Думаю, нет. Вот такая резиночка. Знаете, я покупала такие резиночки, знаете, как у Харли Квинн. Полорозовую и синюю. Но синюю я куда-то делала. Я себе хвостики делаю сухом. Такую вот одну заколочку. Они такие прикольные. Мне их папа как-то подарил. Такие вот сережки взяла. Такие вот... Точно такие же, только другого цвета. А, Пчелки, вот. <смех> я вспомнила. Одну резинку оранжевую, за место той синей. А здесь я взяла зачем-то, не знаю зачем, резинки для плетения, хотя я уже сто лет как я плету. Ну, ничего, я с их помощью делаю хвостик вот тут вот. Вот тут завязываю их как-то и плету косичку, и потом их отрезаю. Это настолько прикольно получается. И взяла вот станок, взяла две зарядки. Так, это у меня зарядка, кстати, от телефона, вот от этого, и от вот этой камеры. Это зарядка от айфона. Кстати, у меня такая зарядка от айфона, она сломалась, и нам пришлось покупать новую. Как бы тут отошел контакт, и все, она больше не заряжала. Сейчас Перейдем к одежде. В этом углу у меня находится пижамка. Я ее заказывала на Али. На один рождения я очень много заказывала себе. Я потом как-нибудь сниму видео. Такая вот пижамка. Она такая легенькая, ну синтетика, ну блин, она такая классная. Там было много разных расцветок. И, короче, очень прикольно. Нижняя часть, вот такие штанишки, они полосатые, не буду их разворачивать. А потом меня мама заставила взять платочек легенький. Вот такой. Ну ж поделаешь, надо так надо. Это майка ютубовская. Я ее тоже заказывала на Али, но этот продавец уже закрылся. И как бы больше не продает эти майки. А так она, гляньте, какая прикольная. Тут отражение такое. И она розовая, она как бы такая, не стандарт. I love you. Серая футболочка. И также я возьму футболку, которая сейчас на мне. Вот эта вот футболка. Вот. В этом пакетике у меня находятся шлепки. Растегиваю вот эту вот штуку. Я взяла перчатки. Это шапка. Это вот как бы лосины, только они не до конца ног, а вот ой, вот где-то до сюда. Это джинсы. Это вот очень прикольный этот, такой свитерок с олененком. Он такой классный. Понимаете? Вот эта вот сеточка. Прям вообще он такой прикольный. Свободненький. Взяла полотенчика. Э, зонтик. Вот. Я его в прошлом году забыла в школе. И потом уже через год я такая О, мой зонтик на вахте! И он нашелся. Слава богу. Э, гель для душа. Это игра крокодил. Правила от нее я потеряла. Поэтому играю как могу... Крокодил, вот такие карточки тут. Вот. Фокусируйся давай. Вот, ну, короче, вот такие карточки. Так, мини-сюрприз. Эту игру я покупала в гипермаркете Магните, понимаете? За 15 рублей. А, тут правила. Два кубика. Вообще, как бы эта игра предназначена для детей с 5 до 9 лет. Но ничего страшного. Такие вот фишки красные, зеленые тут с циферками. И вот там вот всякие еще фишечки такие со звездочками. И там 5 что должно быть. В этот кармашек масках для сна я положила. Вот она, потому что как бы э, э, я вспомнила этот момент, когда ты просто едешь и проезжаешь разные остановки и тебе в глаза... Светят все эти фонари на остановках. Ой. Итак, наконец. Вот эти вот кармашки. Ой. Так, здесь. Здесь я взяла карты. Будем в карты играть. Я взяла вязание. Я не знаю, когда я уже довяжу этот шарф. Я его вязала еще в прошлом году. и хотела своему братику на три года подарить. Но этого не случилось. Поэтому я вяжу теперь второму брату чтобы подарить ему на два года. В самом низу тут свидетельство о рождении. Вот оно. Так, в поезде как бы нужно. Потом эта книга. Почему и от чего? Я надеюсь, я ее буду читать. Ой. Плетем косички. Это я взяла, чтобы не скучно было там свика что-нибудь поделать. Надо будет, кстати, взять шпилек. Хотя бы штук 10 возьму с собой шпилек. Но шпильки, я думаю, не к чему показывать. Тем более я их пока еще не положила. Потом татуировки. Они очень долго держатся. Прям у меня держались они две недели. Это так прикольно. А вот эти маленькие татуировки, вот эти вот перышки, я их клею вот тут возле глаза. Так, потом такие татуировки. Их хватает только на один день, но, конечно, я их покупала все за 35. Ну или какая-то примерно такая цена, но такого в магазина сейчас уже нету. Короче, вот тут я много вырезала татуировки всякие. Орлы тут... Ну, короче, прикольные Это татуировки такие. А потом я взяла блокнотик. Как бы тут нарисована принцесса, Но не, вы не обращайте внимания. Просто я его давно покупала. Мне понравилось то, что он с паролем. Это прикольно. И, э, ну почему ты меня не открываешь? Ты что, меня не любишь, что ли? О, открыл, молодец. А тут, когда открываю, я вложила... Чтобы привести дроби к наименьшему общему знаменателю, мне надо это выучить, потому что вчера, последний день учебы, ну, я не выучила это правило, и меня спросили. Да, я никогда не учу правила, я их просто читаю и все делаю, как понимаю. Ну нормально же я училась, ну почему? Короче, мне надо теперь выучить это правило. Не знаю, когда я его буду учить, но постараюсь на ночь выучить как-нибудь. <свы> так, в этом кармашке э, здесь я положила все, просто все, все, да, <свы> <свы> все для гигиены, да. Ну, э, тут у меня, значит, взяла две упаковки влажных салфеток. Это вот Эконом антибактериальный. Как... А это обычные влажные салфетки, освежающие. Ну, просто там испачкался, да, поел и без Короче, взяла вот две пачки. Дальше я взяла с собой вот такой пакетик, э, обычно такой маленький достаточно. Мне мама сказала взять с собой пакетик, потому что когда ты пойдешь умываться и чистить зубы, тебе надо все это сложить в пакетик, там, зубную пасту, щетку, мыло, вот это вот все там... Потом я взяла мыло, не удивляйтесь, что оно в упаковке, антибактериальное. Ну блин, везде кишат микробы, в незнакомое место едешь. Вот, кстати, оно достаточно вкусно пахнет и дешево стоит, это вообще прикольно. Здесь я отлила себе шампунь. Там шампунь такой зеленый, но он уже не зеленый, он белый-зеленый, потому что я к зеленому шампуню э, добавила э, белый для волос бальзам. Полоточки бумажные, ну короче, салфетки. Какая разница? Я их взяла как салфетки, в принципе. Э, взяла, ну, полпачки салфеток. Взяла самую маленькую зубную пасту, которую я нашла. И она была по скидке плюс еще. И вот это вот здесь лежит зубная щетка. Это я ее уже показывала в покупках из магазина Фикс Прайс. Я ее покупала за 7 рублей, ну или за 7,50. Короче, вообще дешево. И кто купит себе такой же чехол, я очень пыталась ее открыть, и все было очень легко. И последнее, что я взяла из этого чемодана. Не забывайте, есть еще другой чемодан. Это крем для рук. Всё. осталось нам посмотреть что тут М -м -м, как я тебя обожаю здесь так много вкусняшек вы просто не видите сверху а вот здесь лежит две ложки маленькая большая ну и пластмассовая тарелка с чашкой а вот дальше здесь пошли всякие вкусняшки. Это соль. Я купила себе просто... Это просто чудо. Я их обожаю. Я их ем очень редко, потому что... Сейчас рассказывали по телевизору, что эти картошки ничем не вредные, но только в них в три раза больше соли, чем положено. Так что... особенно а соль это белосмерт. Так что много их нельзя употреблять, но на такой случай я взяла две картошки с молоком. И больше зелени, и вторая сухариками. Я пробовала только сухариками, вот, ну, а это я не пробовала пока. Ну, попробуем. Я очень мало брала приготовленной еды, вот. Мне мама чуть попозже даст мне картошку вареную и отбивную, и даст мне цветную капусту, потому что я сама так попросила. Ну, картошку я не люблю, но придется есть. Я взяла рулетик бисквитный с шоколадом. Лимонадик. Я уже начинала пить, потому что я его купила вчера и решила взять с собой. Горная поляна, колокольчик. Как бы учительница будет говорить что-нибудь, а мы скажем, то, что мы пьем просто воду. Потом бигланч. Э, вот такие макароны. Также я взяла такие макароны. Э, роллтон, только надо будет это не забыть положить. Бигланч вообще вкусный, я пробовала прикольно. Потом сахар. И здесь поперли основные вкусняшки. А, ну, конечно... Мирамистин мне мама дала, потому что там же и кашель можно подхватить. Надо защищаться от этого всего. Я купила себе вчера с пеленок э, пюре яблочное. Я пробовала такое вкусное. Так, потом сачок один. Надеюсь, пригодится. Э, взяла зефирюшку одну. Купила пачку ММДЭМС с молочным шоколадом. Я бы их прям сейчас съела. А еще я купила себе вчера тут вот Аленка на дне. Конфетки. И вот тут кислинки, а эти конфетки тоже вчера взяла. А потом это быстро заваримые кашки. Я их раньше очень любила, но сейчас как-то они мне перестали казаться вкусными. Но все равно взяла черносливым и миндалем, 5 желаков. Потом каша быстро с молоком и клубникой. Дальше намазывать на хлеб вот это вот лакомка. Паста с фундуком и какао. Кофе с шоколадом для энергии, это киндер мини, но не обращайте внимания, что она такая помятая, просто она побывала в моем сундуке, у меня есть такой сундук, где когда мне покупают шоколадки или там Леони купят, я тоже схвачу, я все ложу в свой сундук, а потом постепенно, когда мне захочет на что-нибудь, я это все съедаю. Милки Вэй, я его тоже взяла с сундучком, там у меня много Милки Вэй, очень много. В этом вот отделе у меня тоже вкусняшки, здесь у меня два холодка, дирол, жувачка с арбузом, э, с кока-колой, чупа -Чупс. Здесь у меня фотоаппарат, в этом кармашке у меня ножичек, мини-ножичек, как бы тут и ногти, если что, подстричь, Чик -чик -чик. И открывашка и ножичек. Я выточила, он теперь такой острый стал. Итак, я доложила еще в свой чемодан ушные палочки и перчатки, потому что я буду делать пародию на Ревизора. Я не знаю, где летучая берет эти белые перчатки. И, нашла, и не купила. А, потом я взяла здесь в ланчбоксе и в пакетике в китайском, и еще в салафановом пакетике два сырых яйца. И понимаю людей, которые не любят сырые яйца. Дальше я возьму сливки, упаковку сливок, я их очень люблю. Потом кетчуп. Кетчуп я возьму вот к этой еде. Вот это вот я вечером покушаю. Картошечка, цветная капуста и две дырны. Также я возьму кетчуп, хлеб, ну и все. Ладно, всем пока. С вами была Алена. И э, напишите в комментариях, может быть, я чего-то не доложила. Или что бы вы доложили. Напишите в комментариях. Так, всем пока. Я вас очень люблю. Пока-пока.